Красота и здоровье ваших губ. Красивые и здоровые губы. Часто возникает у нас вопрос, как нужно ухаживать за губами. Наши губы регулярно подвергаются отрицательному воздействию внешних факторов. Это неудивительно, так как они все время находятся на виду. Прикрыть их одеждой невозможно. Красивые ухоженные губки так и притягивать к себе взгляды окружающих. Чтобы они не выглядели потрескавшимися и обветренными, очень важно все время заботиться о них. Помни о том, что данная часть нашего тела нуждается в дополнительном уходе. Защитный бальзам – это один из простейших советов по уходу за данной областью. Использовать такой бальзам необходимо как в зимний, так и в летний период. Зимой он поможет защитить тонкий кожный покров губ от обветривания. А вот в летний период убережет его от вредного воздействия прямых солнечных лучей, которые очень сильно сушат кожу. Наносить такой бальзам на губы следует за 10 минут до выхода из дома. Подождите 3-4 минуты, после чего поверх бальзама нанесите блеск для губ или помаду. Существуют также разнообразные домашние маски для губ. В следующем ролике вы узнаете о масках для губ. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.